Привет, аудитория. 16 апреля в воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередная убойная ночь UFC. И на очереди у нас бой самого карта турниров в полутяжелой весовой категории между Дастином Джейкоби и Азматом Мурзакановым. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю Интересные коэффициенты. Трачу на это свое время. К вам одна единственная просьба. Подпишитесь на канал, поставьте свою оценку обзору. Ну, к бою. Джейкоби Джейкобе 34-летний боец из США, провел в профессионалах 25 боев, 18 из которых одержал победы. И один бой у него закончился ничьей. Дастин является базовым кикбоксером, поэтому имеет неплохую ударную технику, что в принципе понятно. Кстати, выступая в Глории, Джейкобы встречался в ринге с Алексом Перейли, которому он проиграл нокаутом в первом раунде. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о каком Алексе Перейли идет речь. В ММА американец выступает уже с 2010 года. Проводил он уже пару а, проигрышных боев в UFC. Дрался в Беллатор. Оттуда-оттуда его уволили и ушел он сам. Но с UFC его точно уволили. По, по, по Беллатору спорить не буду. Может быть, и сам ушел. В 2020 году победил он на шоу, на шоу Даны Уайта, и с ним снова подписали контракт в этом промоушене. С тех пор в UFC Джейкоби провел 8 боев и одержал 6 побед, что, в принципе, довольно-таки неплохой результат, ну, учитывая, что одно поражение и одна была ничья. Вот. ну и, кстати, вот, вот это вот поражение было достаточно спорным, оно было в бою против Халила Раундри. Можно подметить, что в этом противостоянии Джейкебы был активнее, больше пробивал ударов, поддавливал соперника, но получил больше урона, вероятнее всего, по причине того, и проиграл, потому что это было именно сплит. В общем же, американец отличается от достаточно неплохим кардио, может держать удар и тяжело бить в ответ. В бои все-таки он предпочитает работать с первым номером, прессинговать оппонента, выкидывать он тоже может достаточно большое количество джебов. Также Дастин имеет неплохую защиту от переводов, но высококлассные бойцы вполне способны его перевести. Его соперник замат Мурзаканов 33-летний 33 боец из, из России, потому что некоторое... Путут, что ему 36 лет, ему на самом деле все-таки 33 года. Все-таки не 36, я проверил, это факт. Провел он в профессионалах 12 боев, победил в каждом из них. Попал в UFC после а, победы над Матеусом Шеффелом, а, нокаутом на Шона Дана Уайта. Провел в этом промоушене он уже два боя а, против Тафона Чакви и Дэвина Кларка. Оба завершили досрочно нокаутом. Азамат это... Финишер. 10 из 12 боев он победил досрочно. Ударная техника бойца находится на достаточно высоком уровне. Также имеет он навыки в борьбе и партере. Но все-таки ударка получается у Мурцканова лучше. Поэтому в этом аспекте он предпочитает приводить свои бои. Имеет он отличный фут футворк. Ну, по крайней мере, в, в первой половине боя. А, также умеет он, имеет он нокаутирующий удар. Но есть проблема, как, как бы сказать так... с. Легенько с функциональной подготовкой. Может, не легенько. У Азмата не получается распределять кардио на весь бой. И активно, достаточно активно проводя первую его половину, существенно замедляется во второй. Тем не менее, остается он все-таки опасным до конца поединка. И может подловить и нокаутировать соперника в любую минуту боя. Видели это вот в его, кстати, двух последних боях. Он именно в третьем раунде, когда уже сам был уставшим, он нокаутировал своих оппонентов. В антропометрии преимущество в этом бою будет на стороне Джейкоби, при притом ощутимое. Размах рук больше на 11 сантиметров, рост выше на 13 сантиметров и размах ног больше на 14 сантиметров. Учитывая стили соперников, эти показатели сыграют на руку американцу именно во второй половине боя, если до Дуда это противостояние дойдет когда именно Азмат замедлится и не сможет быстро сближаться наскоками со своим соперником. В первой же половине Азмат вполне сможет перебивать оппонента за счет скорости и резкости. Вряд ли мы здесь увидим борьбу. Дасин точно туда не полезет. Самого же Джейкоба в принципе можно перевести, но у него есть все-таки неплохая защита от тейкдаунов. И тут вопрос, получится ли этому Мурзаканова сделать именно не потратив много сил. Так как его в принципе у него не так и много. Опять же, переводя Джейкобы, сможет ли он извлечь что-то полезное из этих переводов. Азмат потратит много сил в борьбе, если даже переведет и заработает очки в контроле в партере, то вполне может просесть ко второй половине боя и уже во второй половине боя напропускать от Джейкоба. А учитывая тенденцию UFC, контроль в партере нынче не жалует, что сулит россиянину проигрышу. проигрышем. В стойке же, имея преимущество в скорости, Азамат может как минимум забрать первый и, возможно, второй раунд и победить по очкам. Как мы знаем, у Розаканов остается опасным до конца боя. Я бы не исключал нокаута от «Россиянина». Но все-таки Джеки тебе не врубали ни разу. Разве что Луаль в далеком 2014 году победил техническим нокаутом. Ну, и то его не вырубил. Дастин ведет свои бои очень осторожно. Не лезет в зарубы, пользуется своей антропометрией, нанеся удары именно с дистанции, поэтому шанс его нокаутировать небольшой. Ну, на победу Мурзаканова дают 2,7 и и это связано с сомнениями в его выносливости. Ставить на победу Джейкоби за 1,5 и 5 не очень интересно, потому что Мурзаканов вполне способен забрать первых два раунда и победить решением. В том же бою Джейкоби с раунтри Дастин попадал больше, но раунтри даже в третьем раунде, раунде огрызался плотными попаданиями, которые наносили больше урона, что принесло ему. Победу, в принципе. Азмаджи может выкидывать резкие удары, даже будучи уставшим. Здесь, в принципе, можно заиграть вариант Total больше полтора или второй раунд начнется в пресс, если на это дадут там 1.3, 1.35 какой-нибудь кефик. Также можно тупо присмотреться к победе Мурзаканова за 2.7. Азмат уже удивлял нас своими выступлениями, что можете еще раз повториться. Ну, еще вариант, к которому можно присмотреться. Третий раунд начнется, или победа решением от любого бойца, в зависимости от цифр, которые выкатит букмекера. Это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится первым на закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно в субботу варианты ставок на другие бои турнира, которые мне интересны. Но по ним я не сделаю видео обзор все до следующего видео пока